Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lema Toys и сегодня соберем трактор-бульдог. В набор входит наждачка, клей, 262 детали конструктора и подробная инструкция. А также среди деталей есть вспомогательный инструмент, благодаря которому удобно доставать маленькие тонкие детали из плашки. А наждачка нам нужна в том случае, если на детали остались небольшие сколы и неровности. Приступим к первому этапу. Обращаем внимание на расположение рисунка. Используем вспомогательный инструмент, нажимая на места сцепления деталей с плашкой. Детальки ручки склеиваются только между собой, клей не должен попасть на стенку трактора. Ручка должна двигаться вперед и назад. Обращаем внимание на отличие деталей. Стенка с круглым отверстием под номером 51.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 Зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. чтобы деталька проходила сквозь выемку. В клеивании этих осей не используйте много клея, потому что в дальнейшем при высыхании клей будет препятствовать прохождению других деталей. Начинаем собирать Ковш. клеем с той стороны, где нет гравировки. Переходим к подъемному механизму. Для ровной склейки шестеренок используем одну из осей. Берем ту, которая поменьше. Сначала продеваем ось сквозь все детали. После того как мы продели ось, все детальки ставим на свои места. Детальку приклеиваем коси и шестеренки. Переходим ко второй части подъемного механизма. Используем ось для ровной склейки. Вторые детальки клеим по аналогии. С другой стороны клеем в зеркальном виде. What okay. do Также вставляем ось не до конца, чтобы продеть все внутренние детальки. наносим только на шестеренку и на ось. стороны тоже клей наносится только на шестеренку и на ось должен двигаться наш механизм переходим к колесам соблюдаем нумерацию деталей а также совмещаем крестообразные отверстия для каждого колеса по 4 длинных клиньев и по 8 коротких. Клинья клеем узким концом наружу. Колеса склеиваем по аналогии. Оси приклеиваются только к колесам. У собранной модели вращаются колеса, поднимается и фиксируется ковш, открываются двери и крышка багажника. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Лемотойс. А чтобы не пропустить новое видео, включайте колокольчик. Пока-пока!